Всем привет! В Воронеже 9.05. Я рада вас всех приветствовать. Меня зовут Оксана, но все близкие и знакомые зовут меня Ксюша. Значит, Я сейчас прохожу обучение на шестом курсе Евразийской академии предпринимательства. Ребят, я сегодня не спала всю ночь. Проходила повторно заново все этапы. Меня вчера бомбануло, просто бомбануло. Я решила создать еще один сайт для ВИПов. На самом деле все было очень легко, но уже во второй раз имеется в виду, потому что первый сайт давался очень тяжело. Я хочу сказать вам огромное спасибо, вы, вы лучшие, вы the best, мне реально бомбануло, потому что я в феврале месяц проходила обучение, но такого эффекта не было. Что хочу сказать от себя? Я учусь только третью неделю, и у меня на третьей неделе появилось шесть клиентов сразу. Буквально за два дня я остановила трафик, рекламу пока, потому что я не успеваю, я работаю одна, не успеваю всех обрабатывать. Реально у меня два человека уже выходят не то что на сделку, а забронировали квартиру, потому что одна сделка будет в начале июня, а вторая сделка вот планируется буквально на следующей неделе. Но я не буду забегать вперед, потому что жду человека должен приехать уже сегодня, во второй половине дня, поэтому побежала в офис, готовится, готовится, еще раз готовится. Ребят, кто смотрел видео, бесплатные вебинары, записывайтесь, это очень реально нужно. Скажу от себя, что вот... Никогда не ожидала, что будет такой результат. Я всю ночь не спала, если хотела поделиться с вами своими эмоциями. Вот от души, правда, реально, огромное спасибо всем, всем, всем. Службе заботы, которая, если ты отстаешь, помогает тебе морально, поддерживает тебя, направляет тебя. Служба поддержки. Это вообще замечательные ребята. Вот вчера буквально я выключила телефон в 2.30, Антон был еще на связи, он помогал моим коллегам. Это что-то с чем-то, это просто вот, вот низкий вам поклон, ребят, правда. От всей души желаю вам успехов, удачи, побольше хороших студентов, чтобы все было на высшем уровне, вперед. А для тех, кто еще не присоединился к нашему большому кораблю, настоящих менеджеров, настоящих риэлторов, настоящих знатоков своего дела, милости просим, будем очень рады. Вперед, вперед и вперед. Мне пора улетать. Пока!